итак всем привет э, пришла посылочка заказывал горелку туристическую посуда отдельно идет а, а это именно то что в наборе вот такая штука -то смешно с китая заказывал но написано на на русском непонятно почему с китая и на русском так вот такой э, ссылка ссылка на товар будет в описании такая сумочка Баллоны нужно еще дозаказать. Посмотрю, завтра может быть. Дозакажу еще баллоны. Так, посмотрим все в комплекте. Так, вот это первая мисочка такая. Кастрюлька, кастрюлька. Вот Крышечка. Как где? как детский набор для кухни. Так, это вот у нас для баллона. Подставка. Сюда баллон. И самое основное, это горелка с, с поджигом. Пьеза. Да, вот резьбовое соединение, значит, будем знать. Нужно покупать баллон с резьбовым соединением. Кто будет на баллон баллон на это вот это Есть такие бороздочки. Ага, все понятно. Вот. Ну как бы, как по инструкции написано. Вот так будет идти. Если нужно нагреть просто воду или суп сварить вот этом, прямо на баллон. Вот так. Потом снимаем. А это будет конкретно для кастрюльки. Ну да. Еще придет. Я заказал отдельно. Еще придет чайник, кастрюлька побольше и сковородка тоже. Ну все такое миниатюрное, детское. Как бы. Суп верну или что-то не ладно. Все, всем спасибо. Ссылка на товар будет в описании. Переходите, смотрите. Всем пока.